Сегодня очередная распаковка. Три маленькие посылочки. Смотрим, что здесь. Не лежали на почте с июля месяц. Почему-то не извещение не приносили. Они приносили извещение, я приходил получать, но не выдавали не все посылки. Сегодня я получил извещение. Пришел на почту. Мне говорят, что они что давно с июля лежат. Так, что здесь? О, микрофон. Такой. Небольшой микрофончик. Так, что дальше у нас? О, штатив. Наконец-то. Кстати, штатив с мандау забавный. Я его заказывал за баллы. Вот такой он гнется. Все здесь. Ну как в описании было. указано, что можно его подвешивать. Такое Все, снимаю. Со штатива снимаю. Очень удобно, крепится. Здесь, мне кажется. Дождевик, скорее всего, должен быть. У меня один пришел, дождевик. Второй почему-то не пришел. Хотя какой один бит. Да, вот дождевичок. Но в предыдущей распаковке там и есть. Я его показываю, как, показываю, как он ребенком девается, Такой он замечательный. Все. Маленькая очень упаковка вот раз была. Ссылку на микрофон дам. интересно но ну, решил попробовать его для ноутбука со штативом была еще вот такая штука для телефона монопад или как он называется вряд ли буду пользоваться как тут помещаю этот я не знаю работает? А, вот еще. Ага, ну вот так вот.